Сегодня, 20 декабря, в Государственном театре оперы балета имени Апиласа Молдобаева фонд асоль провел новогодний бал для сирот, детей с ОВЗ, кризисных семей. Организаторами является заслуженный деятель культуры Асоль Молдахматова, Министерство культуры, Министерство труда, социальной защиты Кыргызстана. Очень важно, когда инициативу поддерживают, но все остальное, конечно, мы проводим благодаря усилиям всеобщим. Мы кинули клич Объявили, что хотим порадовать деток, которые обездолены, у которых нет родителей, либо детей, которые не могут передвигаться. И сегодня мы создали такую веселую, красивую атмосферу. Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров Едиль Басалов и министра труда социального обеспечения миграции Худайберген Базарбаев. За долгие десятилетия Наш президент Джапаров Садовна в этом году берет огромное внимание именно вопросам детства, детям, вот, детям-инвалидам, тем детям, которые нуждаются в оказании помощи. Так, например, вот, детские пособия были увеличены в два раза. Вот. Если социальные пособия для детей первой группы инвалидности были 4 тысячи сомов, то сегодня они уже получают 20 тысяч получают. Для детей состоялся спектакль Шелкунчик. Каждый ребенок получил новогодний подарок, шахматы, шапочки Деда Мороза, а также театрализованное представление Отель Студио. Слышите? Мне кажется, звучит музыка. Я мама особенного ребенка. Мы пришли с первого детского хосписа по приглашению. Спасибо большое за такую возможность, за праздник наших детей. Я думаю, что выступление вообще, вот этот весь праздник, будет шикарным, хорошим. Нам все, видим, очень уже нравится. Елка прям красивая. Спасибо всем организаторам сегодняшнего мероприятия. Мне понравилось это мероприятие. Я пришла сюда с сестренкой и с братом. Во время мероприятия от кабинета министров был вручен сертификат на 100 тысяч сумок для детей, которым необходимо денежные средства на лечение. Oh yeah.